Приказываю отчислить следующих студентов группы ДП-144.1.21 очной формы обучения, успешно прошедших итоговую аттестацию по специальности правоохранительная деятельность с присвоением квалификации юрист. Диплом... Очень хорошие преподаватели, и не только в аудиториях мы сидели. Были у нас выездные пары, когда мы ездили в суд. Ездили в ВПД. Очень было интересно. Мне очень здесь понравилась студенческая жизнь. Прям вообще. К каждому студенту был ну, как бы личный такой подход. Четыре курса, который я здесь учился, я был э, в нашем активе. Потом вышку закончил по юриспруденции. И э, хочу в дальнейшем идти в прокуратуру.